вечер день ночи не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это да нет гадания 2 онлайн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 пожалуйста выбирайте любой вариант но соответственно загадывайте тот вопрос на который можно ответить да либо нет поэтому Соответственно, градация «да», «нет» мы посмотрим, где есть ближе «да», где не ближе «нет». То есть это мы немножечко с вами посмотрим на том моменте, что если будет позитивный полностью, допустим, 5 карт, то я бы сказала «да». Если какой-то, не какой-то негативный, какие-то негативные карты, то я бы сказала тогда «больше нет». Если позитив и негатив «да», «нет». Ну, посмотрим. Поэтому, дорогие мои, мы задаем свои некоторые вопросики 12 вопросов а почему бы собственной нет все у нас кстати загадали да поэтому поэтому давайте погнали все отложим отложим Так, первый вариант. Здравствуйте. Давайте посмотрим королева чаш. Королева чаш. Ну, здесь это та-та-та. Ну, здесь бы... Ну, давайте еще одну. Ну, тогда и давайте вот еще одну. еще. Я бы здесь больше высказала сказала «да», нежели «нет». Но «нет» я не исключаю. Здесь больше «да», чем «нет». Соответственно, у нас очень много позитивных карт. Я бы сказала, в таком сочетании позитивных. Но здесь я бы сказала, есть момент «нет». Потому что у нас четверочка чаш момент депрессии, скуки. Какой-то, я бы сказала, немножечко даже у кого-то безответственности, если считать по близолежащим близ, близ картам. Поэтому здесь больше да, нежели нет. прям здесь, здесь как-то, как я бы сказала, даже безукоризненно. Поэтому, дорогие мои, давайте. А здесь больше да, чем нежели нет, потому что такая больше в негативе карта одна. Поэтому давайте да. Больше да, нежели нет. Поэтому, ночью ну, все может быть. Ладно, давайте дальше. М -м -м, дальше. Так, вторая, вторая, вторая, вторая. Надо, надо к себе, себе отметить. Вторая. А -м -м -м. Так, десятка пентаклей. Десятка Пентакли, крыльчий, Солнце. Прям-прям-прям-прям-прям-прям, много-много-много-много-много-много каких-то каких-то опаньки. А, ну если в таком контексте... Если это вы что-то загадали, оно существенное, либо имеет под собой основу, то да. Если это инфантильное и несущественное, и сделано больше на акценте, а будет ли у меня с этим человеком что-то, то я бы сказала нет. То есть больше здесь, если инфантильное, не, под собой не имеющее какую-то основу, вы не знаете допустим, что у вас человек думает чувствует, но спрашивайте будем мы вместе. Я бы сказала особо-то нет, по крайней мере близлежащее кей okay, время. если что-то под вашим у вас нет сомнений под какими-то вопросами, просто, возможно, со сроком, либо со сроком реализации, либо вы знаете, что этот у вас там мужчина точно ваш, и он там вам ответит, то и просто проверить, то я бы сказала да. То есть какое-то титаническое понимание того, что будет ли у меня такое, если я сделала много работы, да, но будет ли у меня работы, если я э, вроде буду к себя вести с начальником вот так, нет. То есть здесь немножечко именно вопрос сам вот именно очень сильно важен в этом случае, я бы сказала, что не имеет под собой какую-то основу, либо какое-то уверенное в своем желании, либо в своем хотении мнение, то я бы сказала, что больше нет. Если у вас есть уверенность, но просто как-то хочется доспросить, до как-то уточнить, то да. Здесь я прям сразу говорю. Поэтому, дорогие мои, ну вот, вот как-то вот здесь, вот, вот здесь я бы сказала, немножечко вот так вот, а с таким моментом. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант? Я тебя поумечу. Третий. Третий вариант, это у нас Рыцарь Мечей. Выпало, выпало само. Я ничего не делала. Туз и восьмерочка. Ну давайте... Сложно выполнимое что-либо, в любом случае, сложно, кажется легко, сложно, не уверена, что да, вот здесь это все сложно, либо сам вопрос сложен, либо некорректен, здесь все как-то сложненько, я имею в виду, здесь не для меня сложно, здесь выполнение того, что вы хотите, либо как-то уверенность в том, что вы хотите, сложно, сложно вам сказать да. Здесь бы, конечно же, если оно выполнится что-то ваше, то очень с большими титаническими усилиями. Если вы, соответственно, что-то загадали... А я все сказала, что С титаническими усилиями туда, да? Ну, больше, я бы сказала, нет. Возможно, кому-то надо стоит приложить какие-то тина... какие титанические усилия, чтобы это все сбылось. больше Я здесь склоняюсь больше к нет, чем да. Возможно, просто надо сказать, здесь нет, чтобы вы что-то делали. Я не удивляюсь по такому сочетанию карт, где бывает, что ты берешь на пол человека, а он делает вопреки тому, что ты говоришь. Такое бывает в психологии некоторых людей, поэтому. А, вот. Ну и фиг поймешь. Вот. Поэтому да. Поэтому, дорогие мои, если по второму варианту, если вы там не уверены, сразу говорю, нет, если уверены, то да. Все. А я-то замуж загадала. Вот тем более. Если нет, если загадали, вы замуж, что если нет мужчины, то нет. Если загадали, замуж, и мужчина есть, то да. Вот здесь я прям сразу говорю. А, ладненько, поэтому, а вот с этим третьим вариантом у нас титанические усилия, титанические труды, возможно, как и некоторая подсказка, что нам надо при, приложить более, более какое-то усердно, возможно, сечение обстоятельств либо работу, либо силу, либо, возможно, заняться вплотную этим вопросом. Но больше а пока что я говорю здесь нет. Это вот, знаешь, это как то же самое, как отбор на талант. Я говорю, нет. Ну вот мне показалось, прям, по ощущениям. А, поэтому, дорогие мои, ну, не переживайте, загадайте другое, возможно там что-то интересное. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал четвертый? Четвертый. Рыцарь Жезлов. Многообещающий. Многообещающий. Четвертый вариант. Рыцарь Жезлов. Так, королева чаш повешенный. Двойка Жезлов. Шестерка. Дайте к повешенному просто. И еще вот к этой. Ну, возможно. Вот здесь больше «да», чем «нежели нет». И возможность очень у кого-то явно высокая. Здесь выполнение вашего желания, либо делание каких-то вещей по отношению к вам. Да. То есть здесь большая вероятность того, что все-таки здесь «да», нежели «нет». Нет, я здесь не особо исключаю... Если здесь у нас конкретно о каком-то молодом человеке о рождении будущем, либо об отношениях здесь больше. И если у вас непонятные отношения с человеком, здесь не особо да. Если у вас с человеком отношения открыты каким-либо на какой-либо основе финансовой, либо каких-то сексуальных связях, то здесь да. То есть здесь здесь здесь там померимся ли мы в ближайшее время, ну допустим, а, а у вас ссора, допустим. Ну вот как-то сложненько я бы сказала, что здесь да. Возможно, близлежащее, но не совсем близкое. Поэтому здесь очень сложное, да, если в кого-то какие-то тут плохие отношения, либо плохое знание, либо кто-то здесь о кого-то ограждается и тому подобное. Возможно, кому-то просто придется подождать. подождать. Больше я бы сказала здесь да, людям, нежели нет. Так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал пятый вариант. Пятый вариант. Так. Так, четверка пентак. Okay. Да, да, сложности, да, в любом случае будут какие-то сложности, либо что-то в торопях, либо буду, будет очень сильно как-то, либо надо с чего-то потерпеть. Здесь да, однозначно, но для этого надо будет, я бы не сказала, чем-то пожертвовать, а возможно даже по, поступиться со своими амбициями, дорогие мои, либо подождать. Я, бы, я здесь говорю, да, больше, чем нежели нет. Возможно, здесь у кого-то будет проверка на какую-то прочность. Я говорю, да, правда, здесь больше, да, чем нежели нет. Какое бы там желание, либо какое-то интересное ухищрение вы не загадали. Шестерка. Так, шестой вариант, дальше. Здравствуйте, кто выбрал шестой вариант? Смерть. Вам сразу говорить нет, да? Давайте посмотрим. Ну, а мало ли, а вдруг это вот... Нет, это в любом случае нет. Это нет, вообще нет. Смерть, король мечей, паш мечей, пятерка мечей, туз мечей. Просто вот нет. Ну, давай вот даже вот стабильно, причем нет. Тройка мечей, нет Здесь чи чисто нет вообще, дорогие мои, что вы загадали, что здесь отрицательно прям аж, аж до глубины души. Прям шестые нет. М -м, прям сильно очень-очень нет. Давайте дальше. 27 седьмой. Седьмой и семерочка мечей. Вот и все. Вот поймете, семерка мечей, на седьмом вот прикинь. Ладно, давайте. Давайте посмотрим. Как будто вопрос задала. Ну ладно. О -о -о. Сложно выполнима ваша миссия и задание, и что вы себе там на придумали, выдумали, либо смотрите. Сложно выполнима, но это не значит, что это невыполнимо. Вот здесь взаимодействие с людьми очень сильно, очень важно для кого-то, чтобы было это все, да. Поступиться с самой собой. Возможно, какие-то ухищрения. Но здесь больше не. Да, дорогие мои, не могу сказать, что получится у кого-то что-то здесь. Не могу с уверенностью сказать. Здесь есть какой-то такой процент, что у кого-то что-то с чем-то, с чем-то, кто что-то задумал из себя, что-то может с детьми связано, либо что-то сделать, может что-то кого-то продать, а может быть не продать. То есть здесь очень сильно сложно выполнимая такая миссия. Миссия невыполнима. Вот, вот это вот такой вариант у нас седьмой. Немножко сложновато это все будет делать. Либо сложно само достижение этих целей, амбиций, задач. Очень сложно. Не могу сказать, что да. Может прервется на какой-то момент. То есть какое-то что-то у вас может прерваться. Возможно, просто надо знать, что всему свое время. В этом варианте, дорогие мои. Всему свое время, всему свой приход. Поэтому здесь сложно. Я не могу сказать, что да. Отрицать я тоже не могу. Здесь должно просто произойти в свое время и в свой час, что вы загадали. Что бы это ни было. Поэтому семерочки, вот здесь, я, давайте я вот закончу больше на ваших амбициях и на ваших желаниях, на ваших целях. Если надо, оно сбудется, если нет, то не сбудется. Вот, вот здесь я немножечко семерок всех я вот так отпускаю в путь, немножечко. Все больше зависит от вас и от ваших целей, здесь по этому варианту. Но всему будет свое время. Я здесь не могу сказать, что однозначно будет точно да. Но я не могу все равно сказать даже при таком сочетании, что нет. Давайте дальше. Восьмой вариант. Восьмой. Восьмой вариант. Тройка чаш. Давайте помечу так. Восьмой. Восьмой. Я уже сделала это, да? Что-то мы уже здесь смотрели по восьмому. Давайте восьмой. Дорогие мои, нет. Здесь бы я бы ответила больше, конечно же, нет. Ну, давайте, может быть, нет. А, нет, нет, нет, нет, нет. Здесь да, очень малый процент, если что-то здесь сбудется, либо как-то ответит он да. Очень малый процент, больше, конечно же, здесь а, как-то нет. Поэтому, дорогие мои, ну, я бы сказала больше какой-то такой момент. А, давайте дальше, давайте, здравствуйте, кто у нас выбрал девятый вариант? Девятый, пометим. Девять у нас мир. Вот так, видишь? Мир у нас. И мир выпала. окей. Опа, и пятерка мечей. <laughs> Это интересно, давайте смотреть. Король жезлов, четверка, король чаш. Давайте к этому... У кого-то уже поезд давно здесь ушел, прошел и нечем надеяться. У кого-то здесь уже надеяться не на что. Дорогие мои, если вы на что-то надеетесь, кого-то желаете, кто особо вам не как-то не улыбается, то нет. Дорогие мои, да, здесь больше того я бы сказала, что все-таки здесь нет, нежели да. Но если вы загадали людей, да. А, даже, даже так, окей. Нет. Здесь даже, я бы сказала, по миру, возможно, уже, я бы сказала, по миру уже все решено, и вы просто как-то перепроверяете. Ну, тоже может такое, кстати, проигрываться. Нет, дорогие мои, нет, по итогу нет. Возможно, будет да-да-да, а потом нет. Тоже возможно, если какой-то момент отношений. Перспективы отношений. Да, у нас есть есть отношения, потом других не будет, да. Поэтому, дорогие мои, здесь больше уже как-то все решено и нет. Давайте дальше. Десятое. Десятый вариант туз пентаклей. Все Все. Туз пентакли. Давай смотреть: туз пентаклей. Очень даже, даже невозможное «нет» здесь превратится в «да». Здесь «да». Да? Да. Здесь, если что-то вы даже особо невероятное, особо даже неподозревающее загадывали, отношения мужчина-женщина, любовь, либо прибавка к чему-то, к деньгам, а может быть к семейству, да. Возможно, не совсем таким путем, как вы ожидали, но да. Здесь немножко невозможно, возможно. Если вы загадывали какой-то такой момент, очень бы хорошо. Здесь проигрывалось. Невозможно, возможно. Давайте, да, нет у нас. Одиннадцатый вариант. Одиннадцатый вариант. Одиннадцатый. Так, умеренность. Умеренность. Умеренность. Но это если если у вас это что-то, если здесь будет нет, то правда не стоит здесь переживать. Бывает, что очень сильно хочется что-то такое интересное, но это не случается, и это неплохо. Если у вас будет здесь нет, по итогу, это очень даже неплохо. Эм... Ну, давайте немного уточним. Нет, без уточнений, <с> без уточнений, дорогие мои, я бы сказала, что здесь нет. Да, больше я склоняюсь к такому расколу именно по смерти, но если нет, то это не переживайте и это не страшно, то есть здесь нету ничего страшного. Ну вот здесь это такая единственная позиция, где я, я бы сказала да, я бы, я бы сказала с радостью, но по смерти я бы я могла бы... Я больше все равно склоняюсь к нет. вы меня, пожалуйста, простите, да. Здесь больше нет, чем да. Хотя можно было бы сказать, ну пос, после смерти Туз Пентакли у нас Император и Колесница. Mm -mm. Все равно нет. Не могу сказать да. Вот хоть тресни. Позитивных карт больше, понимаю. Но все равно здесь Смертушка вышла. Нет, нет. Здесь нет. Если да, допустим, что-то сделается, то тогда с большими потерями, окей. Okay. Это единственный какой-то такой момент. Но больше я бы сказала здесь нет. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал 12-й вариант? Тоже Многообещ... восьмерка мечей. Восьмерка пентаклей. О, ну здесь, конечно, как как повернется у нас судьба. Опять без этого. Да ну тебя. О, дорогие мои, вот здесь особо от вас не зависит, да нет, кстати. ага -с. Ага, здесь, здесь есть Колесо Фортуны. Здесь есть, я бы не сказала, счастливый случай. Здесь «Да» «Нет» не зависит от вас. Возможно, что-то вы загадали, что «не зависит» от вас. Даже если вы думаете, что «зависит» по восьмерку вроде как можно бы подумать. Здесь «Колесо» и троечка э, Пентаклей здесь «да» «нет» и как оно отыграется? Вот здесь «не зависит от вас». То есть, я бы сказала, что «и да», я бы сказала, что «и нет». По вашим заслугам, по вашим успехам и по, вашу, по, по вашему желанию здесь. Вот здесь я бы сказала больше как-то так. То есть смотрите, если вы желаете, вы желаете, но вы предполагаете, что это не выйдет, это не выйдет. Если вы желаете вы уверены в том, что это выйдет, это выйдет. Вот. Но здесь большинство, конечно же, да нет не зависит от вас. Возможно, зависит от близлежащих людей, либо от людей на работе, либо от тех людей, которых вы заботитесь, либо те люди, которые вам не безразличны. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь как-то, как-то, как-то серьезно непонятно. Серьезно непонятно, поэтому, поэтому, короче, как-то так. Спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока!